Очередная вылазка ко мне в лес за грибами. Нашел пока только два гриба, он только в лес вошел. Мне это интересно, зачем вот они построили. Итак, эх, у меня тут банк висит для сыровежек. Зачем построили, поставили с лестницу? Я уже не первый раз в Просто интересно. Нашел двух масленки и подберезовик. Люди отдыхают. Ладно, пойду я. Надеюсь, сегодня что-нибудь соберу. Не только на жарку. Птички поют красиво. Где-то на сосне. Он не летает. Устанавливают новую линию электропередач. В том году лежали вот эти вот столбики, как их называют. Алюминиевые. В этом году стали, стали их собирать и строить. Не просто. В этом году лежали. но как там, только еще даже не собранные. И ставят их с обоих сторон. Проезжаешь, когда видно, и там ставят, и там. Вот такая, такие красивые. Они. Вот такие грибки стали появляться. Это меня радует. И Не радует только, что их мало. Вот в этом лесочке обычно много подберезовиков. Но только один я попался пока. Ну, там вот мангла стоит. Уже много лет, кстати, здесь. Не знаю, кто здесь ходит или не ходит его навещать. Наглядеть, шашлыки жарить. Но стоит, никто не трогает. Другой раз, думаю, сходить сюда с детьми, допустим, на шашлыки и манга особо нести не надо. Здесь стоит вполне. Но придешь, а тут кто-нибудь займет его. Да, придется без шашлыков остаться. Так. Пусто. Вот, говорят, на серебянке вообще грибов нет. Люди были, ни одного гриба не могли найти. Я пока четыре нашел. Один, да, опять один червивый Такой красивый масленок Ну червивый Красивый свежий грибочек Нашел парочку пока шел ну не густо Наконец-то попался подосиновик Первый все за этот день. Вон красавец. Вот там сыроежка. Вот в этом лесу. Вот. Обычно вот такие грибы растут. В больших количествах. В этом году их здесь очень-очень мало. В принципе, я еще не все прошу. Сыроежки пошли. Ну, мне кажется, вот через пару дней, погода еще тепла, через пару дней здесь будет много грибов. Как раз они пойдут только. начнут тут -то поулазить, как говорят. Потому что старые холодные дни. Там еще сыроежка. Попадают сюда больше, чем в прошлый раз, когда я видео снимал, говорил, что грибов в лесу очень мало. Грибов в лесу стало намного больше. Намного. В сравнении с тем, что было в субботу. В субботу я ходил сегодня вторник. 27 августа. Сегодня грибов уже побольше стало. Северная природа, она удивительная. В каждом месте свой Лесок, свой ландшафт. Своя, реально, природа. Раз, Разная. Если идти, допустим, в Шонгой, там одна природа. Ближе севернее, там другая. Тундра, леса, тундра. Кстати, под Шонгой там практически тайга. Заросли густые, деревья высокие. А здесь такие вот маленькие березки. Сосновый лес, смешанный лес. Там вот, в тех сопках, там... Уже тундра начинается. Чем это прекрасен наш лес, он не повторяется. Если в средней полосе там идешь, идешь, все одинаковые деревья, деревья, тропинки, трава, то здесь все по-разному. Везде и заблудиться сложнее намного. Потому что лес разный. Запоминаешь, у меня даже дети, они легко ориентируются в лесу. Говорят, вот мы здесь были. Мы идем туда. Сложно заблудиться в этом лесу, хотя народ умудряется почему-то. Вот моя любимая полянка. Здесь обычно очень много грибов. Туда захожу, короб ставлю, пакетиком побежался несколько раз по этому лесу и все. И затарился. И получается где-то обычно 4 ведра грибов собираю, как многие переводят на ведра. Вот, если такая погода устаканится, говорится, то грибы еще появятся. Можно будет ходить и набирать. Но это мой такой прогноз, скромный. Не обязательно в него полагаться. Вот, иду, иду. Редко грибки попадаются. Что-то когда я снимаю, иду и снимаю. А я грибов не вижу. Камеру включаю, ножка продвиж. О, гриб. немножко продвиж, гриб пожарить все уже собрал на ужин. Вот. Я почему-то многие говорят, что грибов вообще нет лицев. Серебрянки. Ну там людей еще много ходит. Здесь как-то поменьше, поспокойнее И вот сейчас где я нахожусь там нет связи. Он все перекрывает сопками. Интернет то что интернет. Даже просто связи нет. Не позвонить. Кому смс-ку не написать. Вот сыроежка. Она червилась, скорее всего. Не буду ее брать. Чем здесь хорошо? Здесь можно сесть. Разостекать ко костерчик. Никто тебя беспокоит звонками. Уведомлениями разными. Спокойно сидишь. Вот, скорее всего, вот из-за той сопки. Тут связь перекрывается. Собка большая. Очень редко бывает, что я ходил, именно там гриб увидел к нему пошел. Обычно нет такого. Обычно идешь, идешь собираешь путь. А тут, наверное, вдалеке такой вот красавец виднеется. Вот. Смотрите. Вот это тому, кто говорит, что в этом году вообще грибов нет Смотрите, наслаждайтесь, завидуйте Вон еще один вдалеке Так, пожалуй, я здесь, здесь немножко похожу Вот уже совсем другая природа стала Смотрите, такая леса тундра На камне мох растет Вот это все камень, на нем мох И березки такие маленькие Вот вот сосновый лес. Что здесь все меняется? Ветер сейчас дождик должен пойти. Надо двигать в сторону дома. Вот интересно, чей-то помет. Такой довольно не маленький. знает напишите в комментариях на медвежьи не похож на собачьи тоже может тут ходит лось ряд ли тут и на глосячий не похож вот так должно быть вот, три грибка красивых так, я выхожу из леса Вон люди работают ставят эти стал бы алюминиевые, или какие там. И вижу их второй раз здесь. Яму копают. Так, все, я из леса вышел удачно, еще кипят полтора километра. Ну, дождь начался. Удачно то, что я вовремя вышел и попал под дождь лесу. Все, смело идите в лес. Грибы есть. Я думаю, же на неделе они будут. Такой мой прогноз небольшой. Был я он за той сопкой.